Приветствую вас! Меня зовут Лилия Донскова. Я директор компании Ariflayme, живу в городе Саратов. И в этом видео я вам расскажу, какие возможности, целый чемодан возможностей предлагает компания Ariflayme для новичков. Если вы думаете сейчас присоединиться или нет, я вам расскажу подробнее, какие возможности перед вами открываются. Итак, сейчас действует каталог номер 15. Он продлится до 14 ноября 2020 года. И как только присоединяетесь, вам сразу доступна скидка 20% на весь ассортимент компании. А здесь более полутора наименований и есть продукция полностью от кончиков волос до пяточек, также ароматы, декоративная косметика, аксессуары. То есть на любой вкус, на любой возраст. И самое главное, что если вы в течение трех дней с момента оформления личного кабинета размещаете заказ на 1000 рублей то компания вам дарит регистрационную плату то есть вы не оплачиваете 149 рублей вступительный взнос это первая выгода далее если ваш единовременный заказ будет на 50 баллов это может быть любая продукция я вам покажу на примере витаминок, то есть пачка витамина как раз 50 баллов стоит такая пачка 2950 рублей а экономия составит 590 рублей, то есть сразу 20 процентов убираем, экономим денежки. И в этот же заказ вам компания вкладывает подарок, а подарок это аромат, который стоит 1090 рублей. Friends for Tropical sorbet. красивый, нежный, очень такой красивый звучащий аромат. Я им пользуюсь, мне очень нравится. Вы его получаете в первом же заказе. И это еще не все если в течение 21 дня с момента регистрации вы оформите суммарно заказов на 100 баллов а это две пачки витаминов например себе и любимому или себе и маме то есть да, но ну, это может быть любая продукция опять же то вы получаете еще один подарок аромат уже более дорогой это парфюмированная вода poses this the secrets мне нравится и дизайн этого аромата и сам аромат он очень стойкий и необыкновенно красивый я им часто пользуюсь и вам тоже рекомендую вы его получите в подарок а такой аромат стоит 2720 рублей то есть уже у вас суммарно получается хорошая и экономия и подарки но и это еще не все по итогам 15 каталога будет среди всех новичков которые разместят заказы на 100 баллов и оплатят их конечно будет произведен розыгрыш денежных призов и вы можете выиграть 10 50 или 100 тысяч и я вам конечно же желаю победы так, если вы решили присоединиться к компании Арифлейм, я вас приглашаю в мою команду. Чтобы присоединиться, нужно заполнить заявку, которая находится прямо под этим роликом в описании. Мне придет сразу информация, что у меня появился новичок. Я с вами свяжусь и расскажу, что вам делать, какие первые шаги, с чего начинать, как оформить заказ, как оплатить. То есть все, все, все нюансы, все тонкости. А далее также я вам расскажу, что в компании Reflame есть еще возможность построения собственного дела. И если вам это будет интересно, то я вас буду обучать, что делать, как делать, чтобы максимально быстро прийти к хорошим доходам. А на этом я с вами прощаюсь. Жду вас в моей команде. Заполняйте заявку, и я сразу вам напишу или позвоню. С вами была Лилия Донского, Успехов вам, всего доброго. Пока-пока!